Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Мы в данный момент над заповедником Икранс находимся в коридоре, разрешенном для прохода по этому заповеднику, и летим по системе, это сейчас называют паркур рояль, то есть такой Здесь паркур есть у нас обычный, он далеко-далеко вот там на озере за озером Серпансон, а это у нас паркур рояльника такая линия которая позволяет очень лихо проскакивать по вот всему вот этому хребтику, который тянется в заповедник Ихран. Здесь такой какой-то такой центровой хребет. И вот сейчас по этому центровому хребту я хотел бы пройти, если у меня получится. У нас, как обычно, безмонтажное видео в последнее время. Я беру последние кроки энергии, которые мне дает заповедник. И линии хребтов буду тоже идти, стараясь идти Аккуратненько, подбираю все возможные вкусности. Так, видите, у меня тут пик пик пик пик пик пик пик пик пик Сейчас носик опускаю, разгоняюсь и аккуратненько-аккуратненько буду идти. С правой стороны облака висят, но там кромка ниже. А сегодня у нас вообще почти безоблачное небо. Видите, почти нигде нет облаков, голубые термики. И эти голубые термики неплохо работают. Но ну, вот смотрите, как мы неплохо набираем сейчас. Ну, не набираем, по крайней мере, почти не снижаемся. А, дует э, на данный момент западный ветер вот по этому ущелью. Горный бриз э, упирается в стенку паркур И Вот, кстати, вспышечка небольшая, видите, микрооблачка. Это сигнализатор того, что есть еще подъем воздуха и даже доходит до уровня конденсации. Но красота основная, вот этот вот паркур-рояль, по нему редко удается вот так пройтись, когда он без облаков и хорошо работает. И хвала э, тем, кто нам разрешает вот здесь, именно по этим... есть коридоры выделены для полетов планеристов, прям по крипту. Потому что это вообще заповедник, но вот это по вершине вот этих криптов выделены пространство, и это волшебно. Нам позволяет так перемещаться. Либо мы должны лететь, не идти не по этому коридору, коридор в минус струнется, и сейчас облако может... Нас подтянет все-таки. Коридор плюс-минус 300 метров относительно вершин ширину. И мы должны идти или по этому коридору, либо... Вот, сейчас попробую кстати набор. Я... Нету, похоже. А, есть. Извините. Я могу без набора. Нас постоянно чуть-чуть поднимает. В принципе, пока мне позволяет ситуация. Я буду двигаться. Вот, только я не знаю, какой-то скалоп ходить, с какой стороны мы прям в нее в лоб летим ну вот слева, ветер будет слева поэтому обходить ее будем слева вообще идеально было бы если бы мы здесь шли выше вот этой скалы но видите, приходится обходить ну такая красивейшая система очень мне нравятся такие полеты башенки скорость 120, я лечу не очень быстро облизываю вот эти все Сейчас я людей получу за этой скалой. Ах ты, ё-моё, как я неудачно не с той стороны обошел. ай яй яй яй яй яй яй яй Неправильно, друзья, я поступил. Надо было с другой стороны. Но ну, ничего, 300 метров я, наверное, скажем так, не нарушил. И мы продолжаем по паркур-роялю двигаться. Видите, стеночки работают. У меня, к счастью, не заживало за той страшной штукой. Мы двигаемся дальше, пик, пик, пик, пик, пик, пик, пик. Очень мне нравятся такие полеты. Сейчас, может быть, мы на большой дедник вылететь сможем, если нам по высоте, у нас по высоте все будет хорошо. Мы продолжаем. Вот царство снегов общее, всеобщее. Если Если не тает уже никогда на этой высоте, на этой тоже, видите, все это спускается туда в долины. Очень красиво, но у нас красивее всего, друзья. Смотрите прямо по курсу. Может быть, когда-нибудь это видео соберу с задней камеры, пока оно, как я уже сказал, безмонтажное. Я не знаю, чем это закончится. Это вот тоже эксперимент. Ух, ты ж как тянет так хорошо. Вот смотрите, я попытаюсь сделать спираль, это будет вселенской глупостью. Ой, волчок, ну кто ж тебя просил? Не надо было делать, склон работает, Иди дальше. Вот эта жадность, друзья, жадность это плохо. Не нужно было этот вираж, на вираже мы слили 15 метров. А -а -а. Вот так вот, хотел как лучше, ну ладно, идем дальше. Обма... Вот такие вот э -э, пузыри, не обманчивы, вроде как тянет хорошо, но все это предельно узко. И как правило не берется уже, если по хребту такому идешь, то надо стараться по нему и дальше двигаться. Чуть-чуть я, конечно, прохрюкал высоты. Это очень плохо, потому что нам сейчас понадобится, если я хочу ледник пройти и пересечь все немножко на другую сторону. Вот меня немножечко подымает. Видите, сейчас я не делаю ту же глупость, которую делал. Я, конечно, могу восьмеркой поработать. И вот тоже попробовать. Здесь вообще не место для работы восьмерками, потому что это место нам просто пройти и все То есть нам не разрешать ну не знаю может разрешено конечно здесь летать долго Ну вот вообще мы должны по идее над этими скалами сверху летать вот, ну ой как страшно ой как страшно ай-ай а? вот он красавец паркур рояль посмотрите вот это все вот так вот масштабно а снизу вон уже розовый снег и вот за вот этим склоном ледник, большой-большой И я должен пройти так, 3600 у меня, по идее, я могу пройти так, чтобы уйти, ну, пронырнуть на ту сторону, где ледник, и показать вам ледник и полететь дальше. Вот, кстати, хлеба и икрула показывает на красивый ледник, тоже потрясающий красоты ледник. Ох, он береет солнце на солнце я двигаюсь дальше. У меня потом план, я знаю, как я вернусь. Ну, я могу по этому же паркур роялю вернуться, но, честно говоря, не хочу лишний раз здесь присутствовать. Да, так сказать. Интересно, даже. Не, ну и 300 метров мы еще не нарушаем. Вот, линия хребта идет. От нее как бы нарисовано плюс-минус 300, Поэтому понятно, что все это условности, что по сути. Планеристам дали возможность здесь летать, чтобы ну могли не пролететь. Вот и ничего мы здесь никого мы здесь не пугаем. Горные козлы от нас пропасть не скачут и так далее. И, видите вечный спор зеленых и не зеленых, любителей заповедников и мечтателей летать. Я согласен, что допустим самолетом может быть сделать то и нечего там жужжание всякое девственная природа вот это вот мое любимое трехскалье друзья все мы пройдем пройдем на леднику что так скорость потерял ай-яй-яй как же я так до соточки скорость упала вот эта ошибочка у меня была на радостях своей трехскаль я увидел и так у меня все радостно зажужжало что я прям ох да ну что прошли вот видник смотрите то что я вам хотел показать Ради чего все зачиналось. Смотри, Сережа, это тебе награда за хорошее учение. Глянь, какая красота. Если хорошая. Да ладно, молодец, ты конь-огонь. Я тобой доволен. Друзья, вот он. Огромный, преогромный ледничище. Вот, я же, дабы не хулиганить, опять выхожу на линию вот этого хребта. По нему получилось. Прям по леднику вниз. И вот правое крыло показывает на, на как живу, на хребет, на который мы наберем высоту, и оттуда будет возможность двигаться в сторону дома уже по другой дороге, не через паркур-рояль, один раз я пролетел и хватит, а в противоположном направлении. Тут, опять же Сереже интересно, там будет полетать, попарить под облаками. Вот мы опять вышли на линию хребта. Тоже, опять же, здесь дорога наша планерная. И по ней возвращаемся. Внизу сброс ледника красивый. Видите, немножечко снег такой же оранжевый. Кстати, я вам сейчас красивое озеро еще покажу. Обязательно. Как нас прет. Как нас хорошо прет. Волшебно. Очень я доволен. Погода сегодня начиналась очень сложно, были голубые термики, все плохо это работало. Ну вот вид на ледник еще разочек вам, посмотрите, как все это фундаментально. И какими горами, вот паркур-рояль сейчас открыт, какими горами мы прошли красивейшим образом. Ух, а, Показать я вам хотел, вот смотрите, с левой стороны тоже несколько озер, но вниз стекает вся вода, которая тает на вот этих... Не знаю, даже уже не видника, что-то желтое такое. А желтое, она почему? Потому что это пыль африканская. Ее были такие мощные там сирок, или как они там называются. Приходили дожди, приносил африканскую пыль. Естественно, дожди здесь проливались снегом. Все это поливало многократно. Ну и здесь, видимо, так расположено все, что может быть какая-то тень аэродинамическая или еще что-нибудь. Что здесь, видите, здесь как выпало много. Нигде вот такого оранжевого снега нету. Прямо, чтобы столько его было. Давайте немножко в долину пройду. Зачем в долину? Вот я циркуляцию стану. Все, вам покажу еще раз спиральки. Вот как это все прекрасно выглядит. Посмотрите. Эгигей. Да. Вот он снег. Желтый. Ну не желтый, а оранжевый. И три странных озера очень такого цвета, бирюзового Ну, Монблан, Монблан, вот там, до него километров 80, наверное, сколько до дома 70, до 90 Монблана. Да, так, ну а что ж, а на этой оптимистичной ноте я отсюда сейчас выхожу на ребят, вернусь. И по хребту пролечу э, к облаку, которое под которым уже будет Сережа работать. А вам здесь сниму вид проход уже скоростной. По скальничку. Вот, планира летят, вот смотрите, планирочек. Здесь вот надо быть очень внимательным. Сереж, да. будь внимательным. Здесь очень много может быть народу уже. Да. На паркуре-то вряд ли столько рояле. Давайте я сейчас All right. вставать будем Оп. готов взять ручку готов, готов бери ручку да. хорошо ну что ж друзья теперь черед моего ученика сергея работать вот ручка уже не моя и сколько тут метров в секунду пять метров в секунду поток под этим облаком вы пришли под него более чем вовремя, оно прям взорвалось. То есть, когда я был, были мы были на парку рояле, вот паркур рояль был. Вот там вот. Такого вот это облако так не выглядело. Прекрасно. Сейчас наберем высоту. Протяни, Сереж, сделай меньше скорость чуть-чуть. Пойдем навстречу новым приключениям, друзья. Погода-бомба. Контент огонь. Не знаю, куда нам сейчас удастся слетать, но это был короткий.. Минут на 15 безмонтажный ролик показать вам, ну как и задал красивое место через какой-то кусочек такой яркий, потому что все говорят, это длинные залипательный видео, нету экшена. Ну, вот вам экшена кусочек. Вот так бывает экшен. Но честно скажу, экшен такой не постоянно в планерных полетах, потому что мы. Сереж, ты протянуть должен на солнышко. Следующая спираль, протяжка на солнышко. У нас не всегда экшен. У нас, видите, нужно больше крен, больше накрыть на солнышко, Сереж. Сейчас выпадем поджует нас в этом облаке, за облаком. И будем мы набирать потом очень медленно и печально. Чем быстрее. Вот ты ориентируешься еще и на планер другой. Ты же понимаешь, что не дурак. Вот там крутит, там же не дурак сидит в планере соседнем. Соответственно, вот направление протяжки на солнышко, на ветер. Одновременно ветер дует на западе, западный, и солнце уже на западе. Вот. И здесь вот здесь будет самая яркая часть этого потока. Вот смотри, оп. Видишь, как хорошо? Ну не очень хорошо. Ну, все равно. Держи ручку. Ладно. Может быть, ты и прав был. Друзья, я как инструктор признаю иногда свои ошибки. Попробовал, показал, как вот чуть -чуть строго показал, что вот тут-то будет. А оно не тут. Попробуй протянуть, знаешь, куда? сейчас по прямой. Может быть тот край облака работает лучше, как-то у нас. Облако там столько хорошее Насколько у нас поток средненький Вошли было хорошо и сейчас стало похуже Правое крыло показывает На этот вот как раз наш паркур-рояль По которому мы промчались Вот как раз перед крылом Там точка где мы начинали Да Не-не-не-не-не Со стороны подветренной Никогда потока не будет Солнце и под ветром Это сочетание абсолютно безнадежное На солнце и на ветер держи, вот сюда протягивай, вот, и будем искать. Все, друзья, нам нужно искать поток, добрать до конца облака и откладываться на встречу новым приключениям. М -м -м -м. Комментируйте, пишите, будем вас радовать какими-нибудь такими же гигей. вот, и до новых встреч. О, вот Сережа нашелся. вот, оптимистичная нота, до новых встреч, пока. Друзья, мы набрали почти 4 километра удачной крайне Сережей. И решили, что почему бы вам все-таки не показать еще раз паркур-рояль в обратном направлении. Потому что по высоте, я думал, что мы не наберем столько. По высоте мы его вполне проходим сейчас красиво. По крайней мере, попробуем. И мы вернемся в ту же точку, откуда начали. Это уже традиционное видео. Мы вчера снимали такой вариант заповедник и по сути замкнутый маршрут ну вот а сейчас будет повторение сюжета давайте такой хороший поток Я сделаю крайний виток Уйдем заодно за одну сниму панораму местности как это выглядит и может быть по 4000 ровно 4000 было да. ну сейчас я вывалился сейчас я думаю мы чуть крайний виток и пересягнем рубеж 4 километра хорошо подымает как раз нам везет друзья сейчас это облако прям взорвалось вот буквально вот бабахнуло и сейчас самое главное не перебрать потому что это все как фонтан верхушка фонтана рассыпается и ты можешь так не подпрыгнуть немножечко и потом раз вот 4020 20 метров вот еще нас немножко подымает подымает подымает подымает и до не дожидаясь конца я начинаю разгоняться чтобы не сажать минус Переставляю закрылок на третью позицию. Скорость я буду держать не очень большую. Километров 150 нам хватит. И пошли по крипту. Разматываем эту вот лесенку. Монблан показался. Посмотри, Сереж. Yeah. Вершинка вот... Ну вот, у любителей планерного спорта по центру кадра. Сейчас я приближение сделаю. Вот он. Вот он, Монблан, друзья. О. Справа на два часа, на 3, ну почти на 3, видишь, вершина торчит, да, а в Италии, в Италии там видна Монте-Виза, посмотрим, нет, монте -виза видна, вот смотри, монте итальянская, вот крылом тебе показываю, за крылом сейчас, ага, Чёрт, а я следил скрипта это плохо, главное сейчас высоту не терять, видите, одновременно и снимать и показывать а вот эта вот вершина самая высокая точка заповедника экранс собственно ледничок мы сейчас небо него пройдем а на него есть пешеходная тропа а сейчас на леднике если удаст позволить разрешение я снимаю в 4К в принципе по идее мы должны разглядеть тропу которая льется по леднику и ходят прямо на самую вершину прям вот сюда вот и сидят там, свесив ножки мне, конечно, страшно было бы <сёк> черт, трясет потряхивает нас мне бы было, конечно, страшно туда лезть потому что как ты посмотришь, как выглядит эта тут вот, ну, сама скала там тропка идет и прям над трещинами, такими мощными и видно, что это все может в любой момент отколоться и оно в общем-то откалывалось год, год, или два года назад погиб один альпинист, три альпиниста поднимались один раз бак бабах и упал в пропасть. его ребята хотели спасти, сейчас на встречном будет планер Попробуем. достаточно энергичный рядышком пройдет Вот, посмотрите. О, красавчик, это летел. У нас поток, набирать мы не будем. Ну, по паркур-роялю пойдем назад, потом к пик дебюро и Сережа там попарил, он и сейчас немножко попарил. На самом деле вот такие проходы, не познавательны для ученика, но бесполезны в стиле техники, потому что пилотирует не он, пилотирую я. Сереж, ну ты доволен вообще, расскажи, на секунду. Доволен да. очень, Отлично. Да, он вчера сказал, что это один из лучших дней его жизни был Однозначно Да, представляете, какая для инструктора радость Ой, когда так говорит курсант Так, я сейчас концентрируюсь, мне нужно удачно пройти по хребту И перепрыгнуть на солнечную сторону И дальше по парку роялю в обратную сторону двигаться Ну, какие-то минуса я активно собираю Стрелка лежала на минус 5. Конечно, мне не нравится. Мы и сделать-то я. Оп! Сейчас. Сделали хапу. Хорошо. Когда мы сюда шли, Сережа, будет внимательнее встречные могут быть. Когда мы сюда шли, помните, были три скалы? Я на них еще скорость потерял. Вот, сейчас мы мимо них тоже пройдем. Тропа, посмотрите, вот она подходит под ножью хрипта. Сереж, присмотри, по тропе... Да, смотрите, идет тропа по склону посмотрите вот по, по всему этому ходят люди и главное что они этого не боятся я бы извиняюсь обкакался по такому и вот она да тропа видна прям до вершины тропа идет я до вершины дойти не могу а тропа идет да вот они сидят ножки свесит ну, смельч... смельчаки смелые люди вот смотрите наши три вершинки вот, я сейчас мимо них пролетаю. Вау. Вау. Какая красота. Ну, это паркур-рояль. Вот он идет. Дальше по парку роялю разматываем всю нашу красоту в обратную сторону. Нас придерживает. Все это работает. Мм, как хорошо. Видите, я прям иду. Набирать я не буду, опять же, лишний раз. Чтоб не застревать. Заповедники, все красиво работает, можем промчаться, опять же, вам будет быстрее весь. Ой-ой-ой-ой, какой не скотняк за потоком. Ух ты, приходится нос запускать, а когда пускай что, он видите, какие скалы проносятся рядом. Ну что, следует наша цель вот этот вот крептик вершинка вот этого. Сейчас мы выше идем, чем шли в прошлый раз. Должно быть Повеселее. Я держу запас по скорости. И очень красивое место вот там. Там такие безумные водопады. Но там нет специального прохода. Это не паркур же роряет, поэтому мы туда не полетим. Официальный проход вот, вот, ну скажем так, над этими скалами или рядом с этими скалами. Сейчас мы максимально будем прижиматься к этим скалам. Максимально. Оп. Даже мне страшно, честно вам скажу. Не знаю, как он. Тот там говорит, я сидя на диване вживаюсь в диван. Но я в диван не вжимаюсь, друзья. Я вжимаюсь в кресло. Но в общем-то рука у меня не дрожит, но восторг у меня яркий присутствует. Все. И вот дальше мы существенно выше. Помните, мы шли, были ниже этих всех критов да, по чуть-чуть поднимало. А сейчас полная свобода. Офигенно. Вот такой вот... Ой, ой, ай, ай. Покачивает меня. Вот такой вот красавец Парту Рояль. Я сейчас увеличу скорость, потому что мне уже как таковая высота не нужна. И мы слетаем до перевала паршаваль Который тоже является у нас таким очень удобным. Даже у нас как-то есть видео прохода через этот перевал Паршаваль. Вот с правой стороны. А сейчас я вам покажу, кстати, все эти водопады. Мы как раз удачно идем по парку Роялю и водопадики откроются. Здесь я гулял. Мы здесь были в августе месяце. Я очень хочу сделать фильм. Вот у вас в центре кадра красивейшее место заповедника Экранс. Там можно гулять. Есть приют. Нас приют не пустили, потому что мы пришли слишком. Ну, мы пришли вовремя, даже была комната, но у нас не было денег. Я, который всегда ходит с наличными, ненавидит придительной карточки, каким-то образом умудрился в магазине спортивном потратить все наличные. И нас не пустили. А -а -а. Вот на вот этом вот выступе находится приют. Там можно переночевать. А вот здесь находится покрасивейшее озера. Я обязательно сделаю видео про наше путешествие а, повернул о и планер по паркуру и роялю идет сейчас я вам планер покажу смотрите вот планер ползет смотрите вот он как мы также вот мы были примерно так же низко некоторые говорят а и как же вы низко летаете вот так вот мы летаем да так вот самое красивое место для путешествия это вот здесь вот вот вот эти плата, мы поднимались с сыном, Максу было три годика всего, мы поднимались там на, на красивейшие озера, по ним гуляли, там в августе месяце растет черника, божественно просто. Вон планер, видите как? гонит этот планер, он нифига не в парку рояле сейчас. Вот змей. Ну ладно. А вот с этого ледника текут потрясающие, потрясающей красоты водопады. Я вам категорически советую. То есть вот, если вы здесь будете, вот первое путешествие, куда надо сходить. Ну, смотрите, кстати, мы можем... Давай туда слетаем? да давай. А мы туда слетаем, друзья. Мы с паркура Рояля. Посмотрите, видите у нас под нами, какая высота уже. Тысяча метров под нами. Мы просто прыгнули с паркура Рояля сюда. И абсолютно легально здесь сейчас находимся. Давайте подлетим пошла такая пьянка, режь последний огурец. Airspace, но здесь тысяча метров. Как это по-английски? One thousand meters above the ground. Поэтому мы можем здесь, мы совершенно нормально здесь на данный момент летим. У нас высоты хватает вернуться домой. Я, наверное, покажу всю эту красоту, раз так получилось. да очень тает медленно снег, и поэтому водопады в привычных местах, они отсутствуют. Вот, кстати, вот нашел я наш приют. Вот он. Вот этот приют, где мы были. Смотрите, в центре кадра. Нас туда не пустили. Да. Да. Сейчас я вам озеро покажу. Сереж, встань в циркуляцию. Продолжаю вот так вираж. Друзья, сейчас я постараюсь вам озеро показать, где оно прекрасное и красивое. О, сейчас довернем. Так, я сейчас взял ручку. я тебе задам курс вот таким курсом. Угу. Вот на этом плата озера озеро Сини, что ли вот где-то вот здесь вот озера водопады и ледника водопады вот они вот здесь все летом все в красивейших водопадах дорога потрясающей красоты ох плохо все видно к сожалению так и гостиница она внизу сейчас я попробую на гостиницу вам сконцентрироваться так. А, вот есть, нашел я озеро, друзья Просто с первого раза не увидел Сереж, вот таким курсом Вот по, по такой плавной плавно дуге, как, как сейчас, хорошо? Да. Давай, только очень плавно, я буду увеличение делать Вот оно озеро В нем я купался, друзья В этом озере Потрясающие колодности озера они а же еще одна есть. Оно под нами, поэтому оно отсвечивает, поэтому его не видно. А вот ночевали мы, друзья. Сейчас я крылом покажу, где мы ночевали. Вот находится дом, вот тут здесь, видите, под крылом махнуло. И вот вот это здесь тропа, тропа, тропа, тропа, тропа, тропа, тропа, тропа. Вот здесь вот перед крылом стояла палатка. Потому что нас не пустили приют вот в этот вот. Вот он, этот приют. Вредный. Вот он, приют. И вот он. На две долины отель. Видите, с машины стоят. Ее можно пожить. И вот оно озеро. Вот центр кадра. Попробую увеличить. У меня вообще все отражается. Это озеро. Блин, О! Сейчас хорошо видно. Я в нем тоже купался. Ура! Я вам все показал, друзья. Меняю увеличение. Прошу прощения за качество видео. Это телефон. Сережа, да. нам надо линять по центру долины. Все, мы по центру долины. Идем в сторону дома. Скорость 160. Разгоняйся. И могли вернуться парку роялем. Вот с левой стороны точка, где мы примерно... Дай-ка ручку. Вот там была точка на Паркур-Рояле, откуда бы начинали свое видео. Но Видите, я немножечко его затянул, Но я надеюсь, вы не в обиде. Получилось-то кондументально, и вы теперь немножко представляете все наши красоты. Вот. Но здесь вот мы можем летать только 1000 метров. 1000 meters above the ground level. Оп. Ну вот, погнали по центру долины. И скоро вот заповедник кончится. Я тебе отдал управление. И вот там вот, на крипте, мы возьмем поток, наберем побольше. И Ой. и понетим домой. Друзья, вот так получилось все-таки монтажное видео. Оно будет из двух частей слепленных. Все-таки я два, два раза снимал. Ну, засунул программу, я думаю, это... Зато вот дух передает наших приключений. И вот этой красоты, которая присутствует вокруг. Пишите, понравилось вам или нет. До новых встреч. Ге-гей <смех> С приветом заповедника экран. Вот он как красив, красиво мимо проплывает. Это просто праздник какой-то. Это вот это один раз увидеть и прям хрюкнуть. Да? Сережа, ты счастлив? Очень красиво. I'm happy. Серега, слева камера. I'm happy! I'm very happy! I'm happy. Ну ладно, летим домой. Вот так мы снизились до высоты тысячи с половиной тысячи метров. Мы приходим, вот сзади остался нас заповедник и И место, где мы там летали. Вот посмотрите, крыло показывает. Вот там мы были, и там паркур рояль. А мы же палочка-выручалочка. Вот эта горочка, она очень удачная, потому что здесь, как правило, можно выбраться. По вот этим скалам когда ты проходишь центром ущелья высоты немного и вот елозя по вот этим зеленым замшел скалам, скала можно потихонечку медленно но уверенно набрать высоту для возврата домой потому что сейчас высоты нам вернуться домой не хватает но мы сделаем так чтобы ее хватило это непросто здесь работать так, Может пройдем немножечко туда посмотрим где получше Скалы острые, и достаточно, воздух здесь такой, с долины приходит не очень такой желающий подниматься вверх. Скалы прогретые толкают этот воздух вверх, он не очень хочет. Все это закипает такими, как в кипятке, турбулентностями, здесь везде трясет всегда, Еще место я это с одной стороны люблю, если здесь можно выбраться, то есть оно реально спасает. С другой стороны, работа каждый раз в этом месте, это некоторого рода любоплечия. Так что вот этого нам предстоит хапнуть после того, как мы показали красоту экранцевам. вам. Но мы же этого не боимся, а, Сережа? Когда бери ручку и гуляй вдоль склон, она будешь медленно, но уверенно набирать высоту. Главное, что мы выбрались. Друзья, видите, все хорошо. Мы показали и красоту. И сейчас у Сережа будет работать на ближайшие минут 10-15. Все классно. Пишите, как вам понравилось. До новых встреч позитивных. Из самых красивых мест планеты Земля. Легия гей.